Моя любимая жена на Новый год заказала стол туалетный С зеркалом, лампочками Поэтому вот эти вот сейчас все прибаулы От старого шкафа Будут превращаться вот в такой вот столик а Получается вот, ревизия прошла Столько у меня материалов сейчас имеется Развертку проекта сделал. При том, что у меня никакого образования такого нет. Я вообще учитель английского языка. Еще не доделал. Нужно задвижки тоже развертку сделать. Это мне трудно посчитать на данный момент. Пока у меня направляющих нету. Толщину направляющих узнаю длину направляющих потом уже можно будет делать а какие направляющие брать я не знал потому что у меня не было развертки стола вот такие мои планы и вот